Лампидор, мы тут с гейбом решили насрать тебе под дверь, и в стиме тоже, ха ха ха ха ха ха, -ха. Вот же обмудок ёбаный, приветствую, защитники, с вами Жирный, как твой очень повар. И сегодня пойдет речь о том, как приготовить воидовку поля. Но для начала убедись, что тебе есть 18. а если нет, ну тогда иди нахуй сука, рецепт очень простой и незамысловатый, прям как песни твоей бабки по радио, на стадии планирования, ты занимаешь изилайн, поскольку тебе нужно будет дохуй фарма, из желательно друга саппорта который будет вылизывать твою жопу, после харасов противников, но вернемся к главному, твой начальный закуп должен выглядеть примерно так, пачка тангусов и щиток бомжи, который ты забрал с помойки возле своего дома, тебе нужно тщательно добивать крипов, чтобы потом не сосать хуй под забором у чужого подъезда, щиток бомжа нужно элегантно превратить в ангвард, и на сдачу купить Мом, следующим что ты сделаешь, это насешь себе в штаны с криками, нахуй я это купил, если даже противников убить не могу, но мой ответ прост, иди фарми лес даун, твой этим билд, для средней игры, должен быть вот таким, Мом, вангвард, это на ловкость, Майлшторм или БФ, и Некро первые, а для Лейта, тебе нужно только прокачать Ван Гвардо, а Майлшторм Бесава, Мажора, а Некро до третьего, и заменить ПТ на Травела, ну можно купить и муншард, если не лох. Скилл соответствующий, максим 1 и 3, ульт стандартно вкачиваем на шестом, девятнадцатом и восемнадцатом, таланты по ситуации, надеюсь тебе понравилось, так что ставь лайк и подписывайся на канал. Пока цел твой анну, а с вами был повар Кири Нойс, всем сас.